Приветствую вас, друзья! Сегодня мы с вами поговорим об основных астрологических аспектах июля. В большей степени Солнце будет находиться в знаке Зодиака Рак, затем 5 числа присоединится в этот же знак Меркурий, и чуть попозже, через недельку, еще перейдет и Венера. Поэтому энергии Рака будут очень актуальны знак ракова, как известно, у нас связан с семьей, с родиной, с близкими, с родней, поэтому этот месяц будет более-менее спокойный, гармоничный и, и в идеале, подойдет для совместных мероприятий, семейных мероприятий. Кто-то захочет жениться, кто-то родиться, кто-то будет отстаивать интересы своей родины. Ну, в общем-то, эти сферы будут очень актуальны. Чем Значит, еще будет интересен этот месяц. Но ну, начало. Конец первой декады образуется секстиль от урана и солнца, который внесет в нашу жизнь различные интересные события неожиданные, активизируются отношения с друзьями, с детьми, станут более тесными, многие будут стремиться к коллективу, одиночки поймут, что пора объединяться для получения результатов в этой сфере. Гороскоп на июль также Предсказывает, что в середине месяца Солнце соединится с Меркурием, количество контактов станет больше, учеба будет даваться легче, поэтому можете прослушивать лекции в интернете, сходить какой-нибудь семинар по интересующейся Теме. На следующий день, 17 июля, солнце сделает тринг Нептуну, захочется выражаться более красиво. Для тех, кто пишет стихи, это вдохновляющий транзит. Также это относится и к людям, которые зарабатывают написанием текстов, журналисты, писатели, копирайтеры. В это время, время также существует вероятность самообмана, взять на себя обязательств, которые вы не можете выполнить. Не берите на себя то, что не стоит можете унести. Гороскоп также прогнозирует. К концу второй декады образуется оппозиция Солнца и Плутона. У многих увеличится страстность, ревность, желание властвовать. Ну, поскольку Солнце у нас находится в раке, это будет водный знак, то соответственно Плутон на противоположной стороны это козерог. Ну, козерог для рака это дом партнерства. Я думаю, что могут быть какие-то глобальные перемены в сфере партнерства. У многих увеличится страсть, ревность, желание властвовать. Возникнет ощущение, что силой можно решить многое, будет чувствоваться... Постоянное напряжение в теле, в голове возникает желание добиться цели любой ценой или разрушить что-то старое. У некоторых наступит период внутреннего кризиса. Меркурий в июле быстро передвигается по знакам, делая поочередно множество положительных и отрицательных аспектов. При первой скорости нужно иметь более гибкий ум, чтобы успевать осмыслить и понимать информационные события вокруг нас. Интересным аспектом июля можно еще назвать соединение Северного узла с Ураном. Оно произойдет в конце месяца 26 числа. В это время могут произойти неожиданные события, как правило, ну, не то чтобы позитивно, но прорывного характера. То есть, когда Нужно что-то сделать. Нужно приложить определенные усилия, разорвать какой-то порочный круг, порочную связь, но выйти на какой-то новый уровень. И самое главное, нужно не проморгать те возможности, которые будут вам даваться. По еще интересный есть аспект. Это Юпитер, который станет 28 июля. Юля ретроградным в Овне. Он совершает временную остановку, а затем отправится в ретропуть. И он даст возможность ну, углубиться над Какими-то активными процессами То есть активные процессы Юпитер здесь в гостях у Марса И вот расширяется То есть пока он идет по Овну То расширяется внешняя, внешняя активность Когда он становится ретроградным То здесь уже расширяется Внутренняя активность Внутренняя агрессия может быть Ну не обязательно агрессия, но активность точно И вот в то время Пока он будет находиться В ретрофазе в Овне, то это будет шанс ну, Как-то задуматься, провести над собой Какую-то серьезную внутреннюю работу Он пробудет в ретрофазе до 28 октября И это время для того, чтобы Что-то исправить, нести порядок в своей голове Ну и в каких-то своих начинаниях В своих воздействиях на что-то внешнее что еще интересного? Если говорить о любви, 13 июля Венера станет в тригон Сатурном. Сатурн он всегда что-то скрепляет, делает серьезным, основательным. То есть, где-то считайте 11, 12, 13, это время для того, чтобы последить за своим эмоциональным состоянием, сдерживать себя, очень хороший период для помолвки, заключения брака, торжества кругу семьи и любовных признаний. Также удачным окажется союз с опытным, старшим по возрасту человеком. Во всем нужно быть умеренным, не нарушая правил. Успешно решаются бытовые и имущественные дела. 12, 13, 14 июля квадрат с Нептуном. День жертвенных поступков, любовных волнений и разочарований в партнере. Нежелательно планировать семейные торжества здесь вроде как один день разницы но я думаю так что если у в отношениях, есть что-то уже серьезное, без иллюзий, то здесь, конечно, нет никаких оснований что-то откладывать. Даже наоборот, сама по себе квадрат, квадрат Венеры к Нептуну они вводят в некоторое состояние эйфории. И в этот период очень хорошо и приятно расслабляться. Но вот для начала, для новых отношений это не очень хорошее время. Можно ошибиться в них. Также можно потратить больше денег, чем... Планировали. 16, 17, 18, Венера, вернее, 18 июля Венера входит знак рака, и уже, да, накануне можете почувствовать ее нежное такое, нежное эмоциональное внимание, Захочется проявлять больше заботы в отношении своего партнера, или же партнер будет стремиться к нежности, к душевной защите, взаимопониманию. Захочется объединяться и укреплять интимные связи, хорошее время для помолвки, любовных признаний и планирования брака. То есть, кто хочет соединиться с семейными юзами, конечно же, Юль очень благоприятен, особенно вот до 20 числа. Дело в том, что там позже уже начинаются немножечко такие напряженные аспекты. Ну, 25 Венера квадратит Юпитер. Это аспект, связанный с переоценкой своих сил, своих возможностей. И это не очень хорошо. Если говорить об деловой активности. Ну, здесь, наверное, где-то с... 5 числа, когда Юль перейдет в рак, очень становится человек уязвимым и ранимым. Вот до, до 5 числа... Пока еще Меркурий в близнецах Там ему легко и свободно А вот после пятого уже включается больше Эмоциональности И решения, которые человек будет применять В этот период, после пятого числа Они больше будут продиктованы Не практичным и прагматичным умом А больше эмоциональностью Какими-то эмоциональными порывами Есть опасность ошибиться Сделать что-то не так Поэтому для деловой активности Конечно, не, не очень хорошо Ну, разве что где то 12-13-14 когда Меркурий будет образовывать секстиль к Урану это активный день для связывания новых контактов, дружеских, любовных связей в окружении появятся разные неординарные личности очень интересные, благоприятный период для обучения, ведения финансовых отчетов, частного бизнеса и журналистов 17-18 образуется аспект Меркурия трин к Нептуну и оппозиция к Плутону по своему характеру ситуация схожа с влиянием этих планет на Солнце, примерно вот как в начале месяца. Гороскоп на июль 22 не предупреждает, но не стоит начинать в это время новых проектов. Не нужно проявлять агрессию и пытаться решать все с помощью силы или высокопоставленных лиц». С 19 июля Меркурий переходит в знак Зодиака «Лев». Отличное время для тех, кто занят искусством, творчеством. Выступление на публике венчается успехом. Причины тому доступные и призывные высказывания. Результат от рекламной и общественной деятельности уникальный. Высокий интеллект, не скроешь, а умственная работа поможет завоевать признание». Только не заиграйтесь, иначе отпугнете от себя достойных личностей. Исключите гордыню и тщеславие. 23 июля образуются трин Меркурия и Юпитера. Это замечательное время для интеллектуальной сферы сбора новой информации и мероприятий рекламного характера. 26 и 28 образуется квадрат с Марсом и Ураном. Две агрессивные планеты поочередно делают аспекты с Меркурием. Это достаточно сложный аспект. Плюс там 31 июля Меркурий станет в оппозицию к Сатурну. Это придаст значит, сложность принятия решений, противоборство принятия решений. Трудно будет найти общий язык со своими оппонентами либо со своими коллегами и плюс там еще в конце месяца Уран образует со северным узлом соединения очень, очень сложные кармические аспекты включаются 5 июля Марс входит в знак Тельца и в это время активность Оновская меняется на более спокойную, постоянную и размеренную очень важно проявляют свою активность достаточно размеренно, не спеша. Следует быть реалистичным и упорным в достижении своей деле дел, и настраиваться на долгий, долгий путь. Полнолуние 13 июля произойдет в Козероге можно рассчитывать на успех во многих предприятиях завоевание успеха и триумфа главное чтобы возможности не забрали себе другие хороший период чтобы победить свои страхи ну, здесь в большей степени будет работать трансформация новолуния будет ну, личная трансформация У для каждого представителя определенного знака зодиака это будет своя сфера Сейчас мы ее посмотрим. И по новолунию во Льве 28 июля есть тенденция укрепить свои позиции в обществе. Можно общаться, заводить знакомства, планировать культурную программу отдыха. То есть везде ходить, светить, поскольку наслев связан с, со сценой, с желанием светить, с желанием и возможностями ну, проявлять проявлять свое внимание свой блеск и лоск на окружающих итак по планетам что тут у нас еще значит солнце смотрим по аспектам здесь все благоприятные аспекты а это уже указывает на то что представителю водных стихий это рыбы рак скорпион а также еще и земные козерог телец и Дева, вас ожидает удача. Удача в том, чтобы проявлять себя, свои творческие способности. Вы будете услышаны и увидены. Теперь с 13 июля полнолуния в Козероге. Давайте посмотрим, как оно повлияет на всех представителей знака Зодиака. Значит, что мы здесь видим? Давайте так, по порядку сделаем. Ну, Козерог. Козерога ждут какие-то глубокие внутренние трансформации. Что-то он для себя переосознает. Также возможны сложные ситуации для близких. Водолей. Здесь трансформации Для вас это 12 дом, связанные с вашим внутренним, с вашим подсознательным, с вашими тайнами, какими-то скрытыми источниками. Стрелец. Для вас это дом денег, финансы. финансы. Вас ждут трансформации в материальной сфере. Не знаю, в какую сторону, но что-то вы для себя тоже Там переоцените, пере, переосознаете. Могут быть как резкое улучшение, так и резкое ухудшение. Все зависит от того, какое сейчас у вас положение. Скорпион. значит, Для вас... Эта тема связана с короткими дорогами, с переписками, с обучением, с курсами. Могут быть встречи с близкими родственниками, не обязательно по крови, там двоюродные, тети, дяди и так далее. То есть с ними, с ними здесь не просто встречи, а именно какие-то важные трансформационные процессы. Для весов эта тема «Дома, семьи, быта». Тоже перемены там могут быть спровоцированы. Потому что Плутон – это планета трансформации. Очень серьезных, очень важных. И Далее. Меркурий. Меркурий – это тема, связанная с любовью, детьми, развлечениями. Ой, извините, Меркурий – это дева. Тема любви, детей, развлечений. Здесь вас ожидают изменения далее лев лев у нас отвечает за работу значит трансформационные процессы перемены смена места работы это лев рак это партнерство Захочет жениться или развестись, но в любом случае здесь будут какие-то важные перемены для раков. Для близнецов это тема чужих ресурсов, денег, которые давали или брали в долг. И для тельца это тема заграницы, взаимоотношений с иностранцами, дальние дороги, путешествия, также философия. Здесь перемены ожидаются. Для овна это бизнес, карьера. Резкие изменения глобального характера, так как было уже не будет. Для рыб это тема друзей, дружеских коллективов, да и не просто коллективов. То знаете, могут произойти тоже какие-то осознания. Ну и, соответственно, о водолее мы уже говорили. Для водолея, да, эта тема связана с чем-то тайным. А для козерогов это его собственные мировоззренческие трансформации. На этом все. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах.